Александр Пушкин, медный всадник, Петербургская повесть. На берегу пустынных волн Стоял он, Дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, Бедный челн по ней стремился одиноко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 Повисли над водами, Темно-зелеными садами Ее покрылись острова, И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новой царицей парфироносная вдова. Люблю тебя, Петра творенья.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 где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на зверем мраморном, верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился бедный не за себя».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 Как будто к мрамору прикован, сойти не может, В круг него вода и больше ничего, И обращен к нему спиною, В неколебимой вышине над возмущенною невою стоит с простертой рукою Кумир на бронзовом коне. Но вот, насытись разрушением,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 ни зверь, ни человек, ни то, ни се, ни житель света, ни призрак мертвый. Раз он спал у Невской пристани, Дни лета катились к осени, дышал ни нас, ни ветер. Мрачный вал плескал на пристань робще пени и, бьясь об гладкие ступени, Как челобитчик у дверей Ему не внемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было, дождь капал, ветер вылуныло, и с ним вдали во тьме ночной перекликался часовой. Вскочил, Евгений. Вспомнил, живо он прошлый ужас. Торопливо он встал, пошел бродить, и вдруг. Остановился, и вокруг тихонько стал вводить очами, с боязнью дикой на лице. Он очутился.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 Пчело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, По сердцу пламень пробежал, вскипела кровь, он мрачен стал пред горделивым стуканом, и зубы стиснув пальцы, сжав, как обуянной силой черной. Добро, строитель чудотворный! шепнул он, злобно задрожав. Уж тебе! И вдруг.